Нафиг ты метацилл, ты раньше. Могу себе позволить? Ты же ты дурачок, все. А тебе не дай нет? Да я не просто бац. тебе хлопну один шот, и ты упадешь, Понял? Ты в кого хлопнишь, блядь, Тебя. хлопнишь, кем Тебя нахуй, ты нахуй, ты нахуй, ты иди математику делай, блядь, иди нахуй, отсюда, блядь, долбаев. Да потеряйся давай. нахуй, я нахуй, ты нахуй, ты нахуй, ты нахуй, ты нахуй, ты нахуй, ты нахуй, ты нахуй, Могу себе позволить, давай, Шуруй. Нет. Пока Нет. Не хал... ты Сейчас я нахуй уебу Ой, нахуй уебу. Поймал? А... А? Поймал птичку? Да иди нахуй, блядь. А не